Дорогой Небесный Отец, я взываю тебя сейчас на помощь, ибо это Твои слова, твоя, Твои дети, которые должны услышать. А без Тебя мы ничего не можем. Я очень прошу, помоги. Спустись на меня так, как Иисус остановил, на Моисея. Когда Ты хочешь говорить, Ты сам должен это делать. Поэтому я прошу, чтобы Ты пребывал в моем сердце. Прости мои грехи и помоги. Те величественные слова и ту истину так преподнести, как только Ты это можешь. Это будет вечная слава и хвала Тебе. Аминь. Спасибо Богу за то, что Он нас не оставляет никогда. И сегодняшняя тема, которую Он нам хочет сегодня благословить нас, этой темой, когда наша ноша жизни слишком тяжелая для нас. Ведь Бог хочет из всего тяжелого сделать для нас, более легкое сделать, чтобы мы были победителями, а не те, которые сдаются. И может быть, вся сегодняшняя тема, она для того, чтобы глава Исаия, 26 3 стих, действительно в нашей жизни получилась, чтобы это, это обетование свершилось. Бог хочет видеть нас твердыми духом чтобы сохранить вас в совершенном мире, особенно тогда, когда нам тяжело. А это возможно. И это только тогда, когда мы уповаем на Него, на Господа, ибо Он – наше твердыня вечное. Но все это возможно лишь тогда, когда мы познаем истинного Бога. Что для этого нужно? Для этого нужно отказаться от себя и научиться познавать Бога. Это основа всей христианской жизни. Но есть христиане, к сожалению, которые хоть и признают себя христианами, но отрицают эту нужную часть жизни, часть христианской жизни, говоря «Нет, спасибо, я не желаю такую религию, такое христианство, которое дала бы силы самому со своей жизнью разбираться и решать, я такое хочу» что, что правильное, что нет, пусть не Бог решает, а «я». Приходя к Иисусу, представляется из себя процесс устранения своего эго. Это длительный процесс всей нашей жизни – освобождение от своего «я». Господь, Ты прав, и я не смогу это сделать. Я хотел бы отдать свою жизнь в Твои руки. Но мы не делаем этого, к сожалению, зачастую. Такого признания ожидает от нас Иисус. Когда я задумывалась над этими словами, я поняла, что самое лучшее, что было в моей жизни, это было, были трудности. Трудности, когда я оставалась одна, когда было невыносимо больно. Но я не знала тогда Бога, но сейчас я понимаю, что Бог всегда был со мною с детства. И Он, Он же видит наш путь изначально и до конца. Но это, через эти трудности он создавал характер, который не сдается, характер, который терпит, характер, который непоколебим. И я думаю, что наши трудности, они нам нужны, может быть, даже больше, чем те счастливые, удачливые моменты, которых мы радуемся, не понимая. А наше «я», оно бунтует зачастую. Бог ожидает от нас совершенно другого признания. Если в нашей жизни есть борьба, проблемы, которые ожидают решения, то единственное наше решение – это действительно лично познакомиться с Богом, прийти к Нему, подружиться с Ним. Как достичь истинного отношения с Богом, с Иисусом? И также остаться в то время постоянным в этом. Здесь только один рецепт. Каждое утро приходить к Иисусу, найти время для уединения с Ним, искать Его через Слово и молитву и остаться в этом постоянным. Таким образом, мы можем стать соучастниками Его милости, Его благодати, Его благословений. Это и есть все, что мы должны бы сделать, чтобы стать, но и остаться христианами. Том, у кого нет отношения со Христом, это не христианин, это не христианин. В церкви много таких людей, которые не знают Бога, к сожалению. И чем дальше, тем глубже они падают во мрак отчуждения от Господа. Они не слышат Его и не дают себя вести по своей жизни, по правильному пути. К сожалению, таковые не очень заботятся о том, чтобы и узнать Иисуса. Ибо они боятся, что их желание и их жизнь – их, как бы, воля отнимется от них, но это неправда. Они просто хотят хорошо жить, беззаботно, и Бог им нужен, как хороший дедушка, который просто будет удовлетворять их болитвы, их желания. Христос взывает нас научиться познавать Его близости и Его силу в нашей жизни, увидеть ее. А сила выявляется в преодолении, трудностей. Это истинное христианство. Это тогда, когда три юноши были горячим огне, но они были там с Иисусом. Это наша победа. Для этого нас зовут к Нему. Матфея 11:28. И на этом тексте основано сегодняшнее слово. От Иоанна 6:35 Иисус же сказал им: Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать. И верующий в меня не будет жаждать никогда нам нужен хлеб жизни. Но вы знаете, что как раз после этого текста Татьяна 6.35 большинство последователей Иисуса бросили его. Почему? Я сегодня только это увидела, и я поняла. Они не хотели отдать свою жизнь и сердце Иисусу. Думаю, что в Божьей помощи нуждаются больше всего те, которые думают, что они в ней совершенно не нуждаются. Человеческое эго хочет само справляться и получать почести себе от своих успехов, навесить на себя все ордена. В большинстве случаев мы приходим к Богу за помощью только лишь тогда, когда у нас очень сильная беда и ситуация, с которой мы действительно не справляемся. И поэтому Бог вынужден такие ситуации впускать в нашу жизнь, чтобы спасти наши души. В таких случаях большинство христиан унывают, теряют надежду. Их молитва состоит из жалоб на жизнь, на других людей, на ситуации и такой жалости к себе. Но жалость к себе – это всегда орудие дьявола. Самое лучшее, когда мы не знаем лично Бога – это то, что мы свои трудности возложим на кого-то, чтобы самим освободиться от чувства вины, и то, что мы не справляемся, виноват будет кто-то другой. Еще более безысходное положение христиан – это фарисейство. Это желание быть кем-то другим, это завидовать знаменитостям кому-то другому, изображать в то время и себя того, кем мы не являемся. Это тоже жизнь без Бога человеческими усилиями сделанное. Ее создает зависть, сравнение с другими, соревнование с другими. Это наш мир, это падший мир, это его правила. Я хочу быть выше, красивее, умнее и так дальше. Таковые борются с другими вместо того, чтобы бороться за то, чтобы найти Иисуса и через Иисуса познать свое предназначение – свое предназначение жизни в Иисусе. Также познать свою идентичность и увидеть исключительность самого себя, полюбить самого себя и каждого другого человека. В Божьем Царстве нет духа соревнования, ревности и зависти. Если мы это не поймем, наша вечность будет закрыта для нас. Всему этому надо научиться на нашей земле, здесь, где мы находимся, до второго пришествия Иисуса. Обычно, когда человек хочет возвыситься, он унижает кого-то другого. И это привычка этой земной жизни. Поэтому Иисус зовет нас к себе, Матвей 11.28. Увы, это болезнь последней логикийской церкви также, которая не нуждается в ни в чем, она думает так так же и в Боге, к сожалению, ибо она думает, что она богатая, умна и что у нее все есть. В Откровении 3,17 «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ и слеп и наг». Иисус и через свое слово в Откровении зовет нас обратно к Нему так же как в Матфея 11:28, но здесь подразумевается целая церковь Откровение 3:20. «Сесть, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Христос ждет, чтобы в этой ладдикийской церкви, когда они собираются вместе и, ну как бы, справляют и встречаются но, к сожалению, если в этих встречах нет Бога, то Бог стучится за дверью церкви. Хоть бы кто-нибудь из следов церкви открыл бы ему дверь, и он вошел бы туда. Я помню одну историю, свидетельства одного пастора, который рассказал, что пришел один юноша в грязной одежде, в джинсах рваных, и серьга у него была в ухе, весь татуированный. И пастору сказала свита его, его совет, скажи этому юноше, чтобы он в следующий раз оделся так, как подобает, чтобы прийти в церковь. Пастор подошел к юноше и сказал, «Если ты желаешь в, наш, в нашу церковь прийти в следующий раз, оденься, пожалуйста, так, как Бог хочет». «Хорошо», – сказал юноша, – он ушел. В следующий раз он пришел точно так же одет. Пастор говорит, «Я же сказал тебе, оденься подобающе». Да, я спросила у Бога, как одеться, но Иисус сказал мне, что Он не знает, как одеваются ваши церкви, поскольку Он никогда не пребывал здесь. Это то, что сказано в Откровении 3:20. Любые трудности, которые бременем ложатся на наши плечи, мы думаем, что это но, что это как бы может быть кара для нас, что это не благословение. Но на самом деле их можно с Богом превратить в благословение. Важно научиться это делать. И, может быть, сегодняшнее слово нам поможет в этом. Поэтому и эта тема. Есть времена, когда наше сердце тяжелое, а плоть бессильна, и наша душа изнурена, и нигде не видеть надежды. Она есть, но мы слепые. Когда груз жизни тяжело нажимает на нас, где же нам найти помощь? В жизни каждого из нас существуют времена, когда мы чувствуем себя обремененными, времена, когда к нам подкрадывается чувство безнадежности, беспомощности, когда испытываем неуверенность и даже чувство разочарования. Я думаю, что любая депрессия – это на самом деле отсутствие Иисуса. Откуда будем искать успокоение и утешение при таких чувствах? от таблеток, от психофармаконов или от Бога. Кому обратимся? К чему обратимся? Может, попробуем убежать? Показать нашу спину? Уйти от Бога? Спастись нашим личным бегством? Кто же? Где же вообще искать помощь? Как ее реально найти? Об этом наша сегодняшняя весть. Думая о ноше, которое кажется нам слишком тяжелой, обременяющей, давящий на нас, это наша жизнь, мы так думаем о ней, но это опять наша внутренняя слепота. Мы признаем, что мы все приходим или проходим такие времена, когда чувствуем, что вот-вот настало время, когда нас настигает точка, когда мы сломаемся окончательно. Что же тогда делать, как не допустить этого? Обратимся к Священному Писанию, Евангелие от Матвея, 11 глава. Здесь три стиха, которые необходимо нам получить в помощь. Библия дает нам ясное руководство, что делать с трудностями, что сделать, когда у нас уныние, когда мы не видим пути, и когда ноша нам не посильна. Иисус говорит в одиннадцать двадцать 28, «Придите ко мне». Это первое. «Придите ко мне» все трудующиеся и обремененные. И я успокою вас, никто иной, как Иисус. В 29 стихе той же главы «Возьмите иго мое до себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Иисус сказал это людям, которые были крайне раздавлены, безнадежны. Это в то время, когда многие из израильского народа, из них жили в бедности или даже ниже черты бедности. Многие были рабами, их жизнь была очень трудной, под властью римлян. Большинство из народа, к кому Иисус в то время обратился с этими словами, были на, крае, не на краю пропасти. Очень часто и мы в таком положении – Иисус хотел их взбодрить, как и нас сегодня. Он хотел им помочь, но нам надо суметь эту помощь принять. Сначала найти ее, потом принять. Он звал к себе всех, кто были в затруднениях, обремененные под натиском жизненных трудностей и груза. Он сам обещал дать покой их душам и новое дыхание. Ведь если мы, Отдадим нашу ношу Иисусу, Он будет за Него отвечать. И в том и разница. Это облегчение для нас. Не мы будем отвечать за этот путь, за успех, а Иисус. Иисус – Сын Божий, суверенный властелин мира, Создатель Вселенной, всего, что живое, Который сидит по правой руке Бога, Отца, И у кого есть реальная власть. Значит, только Он сможет помочь во всех наших ситуациях, тяжестях и трудностях. Нам только надо прийти к Нему, дозволить Ему это сделать. В Библии задан вопрос, есть ли что-то невозможное Богу? Нет, поверим в это, искренне поверим. У Него нет ничего невозможного. Он тот, который решает каждую малейшую проблему, который знает все который вездесущий, который властен изменить каждую ситуацию, любое положение нашей жизни. Нам надо только терпеливо ждать. Нам надо быть постоянными в наших молитвах. Вот я Господь, Бог всякой плоти. Есть и что невозможно для меня. Иеремия 32, 27. Читайте хотя бы этот текст каждое утро, каждый раз, когда вам трудно. И он говорит «Придите ко мне». Как пойти своим бременем к нему? Он зовет к себе всех, всех, даже тех, кто, которые его еще не знают, кто обременен, кому тяжело. Приглашения получают действительно все, и нам надо это передать всем, с кем мы общаемся, нашим друзьям, нашим близким, знакомым. К нему может прийти любой с любым грузом. Также человек, который его еще не принял своим спасителем, может тоже прийти к нему со своей тяжелой ношей, переживая как сердечные боли за жизненных тяжких обстоятельствах, так и за грехи. Если примем его своим Спасителем, тогда Иисус возьмет на свои плечи все трудности, все, что нас обременяет, все жизненные тяжести, и Он будет их носить. Он будет в нас, и Он будет рядом. Он посылает нам своего Святого Духа в наше сердце, а нам надо освободить свое сердце от своего «я», чтобы заполучить Святой Дух. Он говорит, придите ко мне. Он призывает к себе труждающихся и обремененных. Как это понять? Как к нему пойти? Для этого есть только один простой и практический способ. Сначала надо рассказать ему, что нас обременяет, и делать это в нашей личной молитве на колени, Господь меня обременяет это. Говорить Ему все как другу. Да, Он уже знает все, что в нашей жизни, все это. Но Он тоскует по нашему смиренному признанию. Он нуждается в нашей речи, в нашем признании Ему. Чтобы мы пали на колени, покорились перед Ним и сказали, мы делаем, это делает нам мне боль это заставляет меня отчаиваться это сдерживает меня в путах бог я нуждаюсь тебе это самое глубокое и нужное признание с этого начинается христианство христианский путь такого признания ожидает от нас бог когда будет ему когда будем ему лично говорить о наших трудностях и непосильных ножах тогда мы смиряем в то же время себя перед Ним. Мы этим говорить не я сам, а Ты для меня и со мной. Бог ценит смиренное и сокрушенное сердце. Там, где сокрушенное сердце, там всегда Иисус. Поэтому вначале говорим об обузах и грузах, свидетельствуем об этом, и после этого надо их действительно отдать Ему. Псалтыр 50, 19 стих. Жертва Богу Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не призешь, Боже. Вы знаете, я очень глуп всегда читаю этот стих, и часто, когда я слушаю такое удачливое Евангелие, свидетельство и Я тот, и все ты и ся, и все и я делаю то, и все и у меня получается то и то, я думаю, глубокое познание Бога, оно в другом. Оно в жертве Богу, в сердце сокрушенным, в сердце, которое познает, что ничего не может делать без Бога. Это неудачливое Я, а неудачливое Я и удачливая жизнь с Богом. Это, это свидетельство. Как же это сделать? Так, как в Библии сказано, сначала предстать перед Ним и признаться и рассказать о своем грузе о тяжелой ноше, и тогда обратиться к Нему. Небесный Отец, именем Иисуса Христа прошу Иисуса взять мою ношу, которую отдаю Ему, ибо Он сказал и обещал, что будет нести мою ношу и грузы, вот Я, снимись Меня, вот Я отдаю. С этим деянием мы признаем, что мы не можем, а Он может. Итак, сперва расскажем ему, что нас обременяет, и тогда после этого дадим эту ношу ему. Это самая важная часть. Будем доверять ему, тому, кто позвал нас и нам обещал, что сможет и желает, и даже тоскует и хочет взять наши трудности и обузы на себя и нести их. Но проблема наша в том, что мы не отдаем. Мы устами говорим, а сердцем не освобождаемся. Мы придем к Нему, расскажем о том, что болит, и поднесем к ногам Иисуса всю ношу, доверяя Ему, отдадим ее в Его руки. А делаем ли мы всегда так? Да, мы должны Ему рассказать о наших трудностях, довериться Ему, все наболевшее, отдать его в Его руки. Но тогда начинаем сами себя спасать, невзирая на это. Но еще дополнительно наш взор должен подняться от этой ноши, от трудности, от трудности на того, кто должен взять нашу ношу и нести ее теперь, на принимающего и несущего нашу ношу, на Иисуса, на Голговский крест, к трону милости и благодати, защититься кровью пролитого, пролитой кровью Иисуса. Когда смотрим на ношу, опять на ношу, вновь и вновь, что случается? напоминаем о ней Богу, значит, мы еще не передали свою ношу Богу. Если мы действительно передаем, тогда наше сердце освобождается, и нам после этой молитвы легко. И наши молитвы нам самим показывают, сделали мы это действительно или нет. Когда окончим молитву, нам надо подумать, как тщательно и длинно и детально мы описывали ему свое бремя, обузы, боль. Насколько жалели самих себя. И также, насколько мы сконцентрировались на этой боли. но Призна... ну, Признавали ли мы Бога? Признавали ли Его величие, безусловную любовь, силу и мощь? Победить все эти трудности, для Него же это капля. Насколько долго хвалили мы Его за то, или хвалили ли вообще? что Он теперь несет нашу ношу и трудности. Ощутили мы ту радость и спокойствие, которое обетовано в 26.3. Если мы сдвинем и направим наш взор на Бога, тогда наша обуза и ноша спадет с нас, если мы это действительно сумеем и сделаем. Если же остаемся или останемся взирать на эту ношу, то возьмем опять на свои плечи ее. Поэтому некоторые несут одну и ту же ношу годами, год за годом. О скольких людей я слышала во всех путешествиях и семинарах, когда они 10 лет, 20 лет, 5 лет все жалуются в одном и том же. Они не умеют ее отдать Богу, но чтобы получилось отдать, надо это сделать Через решение, которое мы делаем через веру, данную нам. Она есть у всех. И после этого надо поднять свой взор от этой ноши, от трудности, от тяжелого груза на носителя, нового носителя нашей беды, на Иисуса. Он зовет нас к себе. И тогда говорит от Матфея 11:28: «Возьмите иго моё на себя». И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Никак не может Бог дать нам покой, пока мы этого не сделаем. Иго Бога легкая Почему? Когда Иисус жил на этой жизни, делал чудеса, Он был зависим от Бога Отца. Почему его иго легкая Он всегда делал то, что говорил Отец. И ему давалась сила тоже через Святого Духа. Поэтому Он говорит: Иго мое, легкое, научитесь от меня, Он зависел всегда от Отца. Кротость и смирение это значит, я всегда доволен, я всегда согласен, я всегда в надежде, какая бы ситуация ни была, я пройду ее с Богом, и я знаю, что она всегда кончится с победой. Он говорит, чтобы мы взяли его иго сперва, он взывает нас отдать наш груз, и после этого взять взамен на себя его иго, то есть иго, которое зависит от Бога, и мы с ним. Что такое его иго? Этимон на чертар, разделяющую черту между собой и фарисеями, о которых мы говорили в начале нашей лекции, и их иго. Он намекан на фарисейское ико, которое тоже иго. Иго, как, как мы знаем, это такое сделанное из дерева сооружение, которое кладется на плечи и которое держит тяжесть равномерно по обе стороны. И оно держится, склоняясь на шею. Есть иго для быков, которое очень красноречивое, и по ним дает там понять ситуацию, которые несут два быка. Это сохраняет и сдерживает их в любом действии вместе. Иисус возвал людей их поменять. Он имел в виду фарисеев, которые окружали и окружили, и обременили верующих множеством всяческих ненужных правил. Но это как те, в которые в церковь Иисус не мог прийти. У них были свои правила. Ни правила сердца, ни правила любви. Фарисеи провозглашали, что только через строгое соблюдение всех ими назначенных правил можно приобрести спасение и быть угодным Богу. Это и есть человеческое по делам. Но так они и получат по делам своим, без вхождения в вечность. Сами же они не могли этого сделать. Народ чувствовал себя жалким, убогим, виноватым, потому что не мог... Соблюдать все эти неисчис... неисчислимые правила. Исходя из этого, Иисус сказал, возьмите на себя мое иго, в том и разница, и научитесь от меня, что мое иго легкое, ибо я милости, многомилости. Я спасаю, Я люблю, я всегда прощаю, я всегда даю Тебе подняться. Сто раз, семь раз, миллион раз. Он подразумевает под этим, что мы должны пойти к нему и покориться. Придите ко мне, все труждающие и обремененные. Я успокою вас, никто иной. Возьмите на себя мое иго и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Гордый человек не понимает этого. Свое «я» не дает нам достучаться до этого. И найдете покой душам вашим. Только через кротость и смирение. Видите, здесь очень хорошо видно. Голова этих бедных внизу, а иго тяжкая, и она связывает. Как приходит спасение? Спасение не зависит от наших дел. Это не результат того, что мы делаем, а результат, результат того, какое у нас сердце. Живет ли там Иисус? А наоборот. Наши дела должны быть результатом спасения. Когда мы через веру примем Божью милость, чтобы быть прощенными, как спасение, так и любую другую помощь мы можем принять только через веру. Мы ничего не можем заслужить. Поэтому в Откровение Иисус просит, чтобы Ладикея, мертвая церковь, купила у него золото веры и золото любви. Ибо они просто ну как бы звенящий, глумящий, пустой кувшин, который звенит от пустоты. Мы ничего не можем сами сослужить. Божье государство рождается в нашем сердце. И тогда начинается богобоязненная жизнь. Не бояться людей, а бояться Бога. Желание быть послушными, оно само по себе рождается в нашем сердце. Это не из-за страха перед наказанием, перед Армагеддоном, либо окончательным уничтожением, а только лишь потому, что мы благодарны Богу за то, что Он для нас сделал. Это реальная жизнь через Голговский крест, через прощение. Иисус говорит, что наше иго плохое, его мы должны будем сами нести. И иго Иисуса, а иго Иисуса легкое, ибо Он отбирает от нас и у нас трудную ношу, и взамен дает Его легкую, которую сами носит. Он не сказал, что он отменит все Иго. Он не сказал, что Он отнимет нас из тяжести этой жизни. Нет. Он сказал, что он сделает ее легче, ибо будет сам с нами в ней. Он сказал, что хочет взять то Иго, что не приносит ничего другого, как боль и страдания, и хочет дать взамен свое любовь, радость, надежду, веру. Спасение не пришло легким путем. Иисус, Сын Божий, должен был для этого отдать свою жизнь. Пойти к Нему – это значит признать свои грехи, принять Его своим Спасителем, взять на себя Его иго, отдав свое Ему. Это значит взять Его иго. Это значит покориться Ему, как своему Господу, и стать послушными. Послушание воспитывает в нас Святой Дух, который живет в нас, когда мы будем его просить у Небесного Отца. Лука 11, 13, обетованию. Мы послушны не для того, чтобы быть спасенными, а мы послушны потому, что мы спасены. Мы победоносны, мы радостны, мы благодарны, у нас мир, покой. Мы наполнены благостями, это не наша работа, а Его, Иисуса. Он говорит, возьмите Иго мо на себя и научитесь от меня. Что значит научитесь от меня или учитесь от меня? Станьте моим последователем, моим учеником. Учитесь от меня, следуйте за мной, и вы увидите, что я люблю вас. И вы увидите чудеса, и вы увидите власть Бога в вас самих. Так мы научимся, что Иисус с нами во всех наших трудностях. Научимся, что Иисус готов взять с наших плеч любую ношу, обузу и груз. Научимся с том, что Он всегда есть для нас в наших трудностях и никогда не бросит нас, и Он может исполнить все наши нужды. Тот, кто бросает, это мы, которые бросаем Иисуса, отказываемся от Него и от Его помощи. Он говорит, возьмите на себя иго моё. Покоритесь Его воле и Его плану для нашей вашей жизни. Учитесь у Иисуса, станьте Его учеником, ибо Его иго – хорошее и легкое. Он учит нас нести и жить с ношей и грузом, которая не давит. Это не изгибает нас до на земли, но даст нам быть на ногах наших, сильными, не создает разочарования, безнадежность или же чувство, что жизнь сурова. Мы можем стоять среди жизненных трудностей стойкими, надежными. Мы можем быть уверены, что все в Божьих руках, и Он даст разрешение проблемы в правильное время, но и в правильном образе. Придите ко мне все, трудующие, обремененные. Я буду это сто раз повторять. И я успокою вас, пока это не станет нашим естеством. «Дам вам дыхание» – это с английского перевод. «Дам вам дыхание». Как красиво он нас утверждает другими словами. Он просит снять, взять нам на себя его иго и увидеть, насколько оно легкое. И он до конца отберет наше иго. А новое иго будет легким, как воздух, радостным, потому что будет получаться спасение других душ. Мы увидим спасение нашей семьи, наших близких, которые сейчас далеки от Бога, когда мы возьмем иго Иисуса на себя, когда мы будем делать Его желание, спасутся и наши близкие. Это Его поручительство нам. Нам нечего терять, и Он дает нам обещание «Я дам вам». И найдете покой душам вашим. Это обещание войти в дыхание Божие. Возьмите на себя мое иго. И кротокий смирен сердцем, я. И вы найдете покой душам вашим, потому что его иго хорошая и легкое. Это можно говорить до бесконечности. Что такое дыхание? Ничто другое, как то, что если доверим свою ношу и груз в его руки и будем смотреть на него реально, случится то, что тревога уйдет, и наша душа будет отдыхать, ибо мы знаем, что конец будет победа. Страх уйдет, исчезнет, потому что наш дух будет отдыхать в Боге, и только в Боге. Мы можем легко дышать, не ощущая никакого бремени, даже и тогда, когда еще не видим реального облегчения, когда еще ситуации длятся, но мы не видим конца. Мы сможем испытать сверхъестественный покой и до того, когда Бог изменит, даже до того, когда Бог изменит наше положение, невзирая ни на какое положение. Разве не так? Что мы становимся беспокойными, когда же ошеление внимания сосредоточено на наших грузах, на наших обстоятельствах или на нас самих? Мы же слабые. Мы же не можем ничего сделать. А если мы не смотрим и не смотрим на носителя нашей ноши, на Иисуса, кто отнял наш груз, у нас нет никакой возможности победы. Если начнем думать, почему ничего не меняется, почему Бог сразу ничего не делает, вот сразу, человек очень нетерпеливый, а потому что он воспитывает нас нас долготерпением, это сказано в Откровении. И его последователи долготерпеливы. Не становимся ли мы тогда беспокойными, недовольными, тревожными? Это человеческое «я» опять. Или же даже гнев, гневливыми. Он говорит, приди, возьми мое «иго», посмотри, увидь, какой «я» есть. Совсем другая цель появится в нашей жизни. Я дам дыхание твоей душе». «Я, Бог, а не облегчение ситуации, я дам тебе в этой ситуации дыхание новое». Он обещал, обетовал, утвердил, что хотя мы должны были в течение жизни нести очень трудные ноши, но у нас все равно есть надежда, и мы не несем ее одни. Мы не должны стараться самим вывернуться, выползти от нашего креста, от нашего от нашей жизни, которая назначена Богом, обозначена. Мы не должны дать место разочарованию и прятать голову в песок. У нас любящий Отец, который достаточно понимает, чтобы сказать «Я буду рядом». Исайя 42, 16. Я очень часто напоминаю Богу и себе этот текст. «И поведу слепых». Я Говорю Богу, я слепая, поэтому я не знаю, куда и как идти, где разрешение проблемы. Мы поехали в Голландию, и я поехала туда, на Исайя 42.16, все мы втроем. И там, день за днем, мы увидели небо, увидели ответы, реальные ответы, потому что мы слепые, а мы шли как слепые, доверяясь Богу. Какая это была красивая поездка, какие красивые Бог! показал нам результаты. Он истина с нами. Он истина тот, который наше время отнимает у нас. «И поведу слепых дорогой, которые они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом перед ними. И кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них. И не оставлю их». И это истина, если мы действительно Верим в это, возложим на Бога. Возложи свои трудности и тяжести на Бога, ибо Он позаботится о тебе. Иисус просит, чтобы мы отдали свою ношу обузу Ему. Он просит нас, все время просит нас, чтобы мы не должны были сами нести ее, ибо она не посильна нам. Некоторые способны справляться с сильными и устрашающими трудностями сами». Они ходят вокруг с улыбкой, с радостью в сердце покоем и показывают это довольство свое и другим. но вряд ли может кто-то быть таковым все время. Все равно все равно придет точка, когда мы рухнем. У нас у всех есть времена слабости у всех. Но главное не это, главное не то, что мы не желаем, что мы не желаем груз и ношу во время слабости вновь на себя поднять, а наоборот. Мы должны пожелать, и когда мы не имеем сил груз поднять, желать и суметь сразу вновь снять этот груз, когда ослабели, и передать Богу. Это наша мудрость. Мы должны все проделать заново, опять начать, начать заново. Предстать перед Господом, попросить прощения, чтобы вновь эту тяжелую ношу взять на себя. Это в случае, если мы опять сникнем. Вновь доверить все его в руки Иисуса. Опять обратить свой взор на Иисуса и идти смелым шагом дальше. Что же делать с грузом? То же самое – отнести его к Христу, ко Христу. Мы получили от Господа обетование – и чудные обещание, все это одна суть. Не важно, как мы это называем, но есть еще что-то, еще что-то, что важно в христианстве. Мы должны делиться с нашими трудностями, с нашей обузой и с другими близкими нам людьми. Иисус сказал, «Моя семья – это те, которые любят Бога». И я могу сегодня сказать, как и в Марка, как и в Матвее Иисус сказал, не те, которые по крови, а те, которые по Иисусу. по духу мои родственники. С ними я хочу делиться, и это всегда облегчает. Как же так, может, мы спросим? Ведь говорит, что хватит Бога. Конечно, нам хватит Иисуса. В Нем действительно все нам необходимо. Но при этом мы должны всегда дать Богу разрешение, разрешение от нас. Делать что-то, что по Его намерениям для помощи нам. Не зря ведь он дал Моисею двое, которые поддерживали его руки. Не зря ли всегда были те, которые были последователи, их было 12 у Иисуса. Нам нужны молитвы также других верующих. Ни одну лекцию, ни одну проповедь, ничто я не смогла сделать без молитвы других. Это со-работа со всеми. Те, которые молились, все проповеди, все слова – это... Работа всех, которые молятся и принимают. Галатам 6.1.2. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такого в духе кротости. Галатам 6.1.2. Наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Как сможет другой нести мой груз и ношу? Да, Бог сможет возложить в чье-то сердце заботу о нас. Каким образом? Например, молиться за нас. Но для того, чтобы помочь нести чью-то ношу, надо сдать какова она, надо с нею поделиться. А это и есть отношения с близкими людьми. Часто в христианской жизни мы можем услышать от сохристиан, что они чувствовали, что должны молиться за других, нести бремена друг друга. Это и значит, что мы поделимся и поделим свою душу с кем-то другим. То есть расскажем о своих трудностях и о том, что сердце болит. Точно так же, как с Богом, как Сын Божий должен был облегчить свое сердце. Также и мы можем тогда делиться с кем-то тем, кому мы доверяем, кто близок к нам, что у нас внутри и на сердце. Но может случиться, что мы слишком гордые для этого, и поэтому мы только можем свидетельствовать о нашей удаче. Это наша гордыня, это наша ложь, это фарисейство. В этом случае мы останемся без благословения не только сами, но и других оставим без благословения Божьего. Потому что если пойдем и по поделимся с кем-то тем, что у нас действительно на сердце, своей болью, тем, что нас давит и то, что нам надо проходить по жизни, тогда мы делаем, как Иисус. В этом случае мы нуждаемся в опоре друзей, сохристиан, потому что находимся на краю окончательной сломленности. А вы знаете, что это гораздо лучшая ситуация, чем ситуация, когда мы думаем, как ладикея, что с нами все в порядке. Это может произвести в нас чувство страха, но не надо бояться. Нас защищает Бог, реально защищает. 2 Тимофя 1.7. Это надо только взять через веру, обетование, ибо дал нам Бог духа не боязни, ибо Откровение говорит, что боязливые не попадут на небо. Они не будут в Новом Иерусалиме. Но силы и любви, и целомудрия. Мы можем это получить через веру и молитву. Не важно, что думают другие. Важно то, что думает о нас Бог. Я когда-то была в Молдавии. Мы поехали туда, делали маленькие лекции. Поехали помогать больным. Увидели очень большую нищету церкви. Увидели милых собратьев, отдали туда на операцию все наши деньги на бензин, а потом Бог, воисполненный нашу нужду, просто положил нам в карман 100 долларов для того, чтобы поехать обратно. Но что было важно? Эти люди смогли с кем-то о своей бремени рассказать. Они могли облегчиться, они могли... Это было самое важное – они увидели надежду, а привозить людям, принести надежду и Бога – это самое наше предназначение, это наша радость. И знаете, ту ночь, там отнимается электричество с восьми вечера, оно экономится, и я говорила с Богом и слушала, каким Бог меня видит, что Он хочет, каким будет мой путь с Ним. Вы знаете, я думала, что я не то слышу, я услышала такие слова любви, такие прекрасные, восхваляющие слова меня, которых я в жизни никогда больше не слышала. Я думала, что Святой Дух говорит не обо мне, каким Он меня видит. Это было мне даже стыдно слушать, потому что я о себе думаю совсем по-другому. Он, Господь, сказал, «Я добр к вам, я люблю вас всецело, и я не осуждаю вас никогда». Бога невозможно разочаровать, что бы мы ни делали. И искреннего друга тоже. Он никогда не бросит нас. И дело Божье. У каждого из нас должен быть такой человек рядом. Бог может использовать людей, чтобы нам помочь. Какая бы ни была у нас трудность, есть один Иисус, есть один Бог, которого зовут Егова Всевышний. У Него много имен. Творец. Иисус ⁇ это Его Сын и Святой Дух, действует в нашей жизни, в нашу пользу и внутри в нас, если мы допускаем Его. Неважно, какая трудность перед нами стоит, совсем неважно. Она может быть большой, огромной, она может долго длиться, она может быть тяжкой, жестокой, но Иисус всегда может нам помочь, заботиться о нас и дать нам силы выдержать. Он обязательно снимет с нас груз когда-то, который мы несем. Но пока несем, он несет его с нами и возложит на свои плечи, а его иго легкое. Иногда он позволяет нашему грузу на некоторое время обратно нас свалиться, когда мы становимся немножко гордыми, что сами опять удачливые, а иногда на более длительное время, чтобы нам, это нам не нравится, но Он упоминает нам, что Он властелин, Он нас помощник, и мы нуждаемся в Нем. Но у Него есть на это причины, о которых я сейчас и старалась напомнить. Если работа сделана и цель достигнута, тогда груз с нас снимается. И если Иисус достигнул в нас Его характер. чаще всего Бог хочет снять с нас тяжелый груз, естественно. Как только придем к Нему и возложит его, его ногам наш груз, расскажем о ноже, доверяя все трудности Его и руки, будем смотреть на него, Бог хочет этот груз снять. Но мы должны понять это, что иногда одна причина, что мы не отдаем, другая причина, что мы не смотрим на Иисуса, и третья причина, что мы не готовы получить облегчение. В этом случае Он освободит нас, при великой радостью, когда мы готовы к этому. Иисус обещал нести нашу ношу, и Он делает это, даже когда мы не понимаем этого. И груз каждый день Он несет. Все это в случае, когда желаем и не имеем сил груз нести, но сумеем сразу вновь снять, когда в конце ослабеваем, если дозволи Ему эту ношу опять так же взять. Если мы не приняли Иисуса нашим Спасителем, Тогда мы ходим и несем груз своей вины, тяжести жизни, тяжести греха на себе. Это груз греха. Мы не осознали еще, может быть, этого. Единственный, кто имеет силу все снять и простить, это Иисус, Освободитель наш, Иисус Христос. Надо быть храбрым и просить у Него прощения за свои грехи. Часто мы не понимаем этого. Но ну как бы мы любим наши грехи, может быть, и даже не желаем от нашей жажды и желания отказываться. Поэтому и не признаем. С условиями, что признаемся, а это условие Иисуса, что желаем и согласны ему полностью покориться. Там только сто процентов. Нету половина, нету 90 и 99 тоже нет. Там сто процентов. Пожелаем же жить полное значение жизнью, которую может дать только Иисус. И только иисус когда признаемся ему в своих грехах и примем его своим спасителями поверим что он умер на кресте и искупил на кресте наши грехи тогда мы получаем прощение когда мы не отдаем нашу жизнь иисусу и наше бремя мы вновь делаем ему больно мы вновь его заставляем пригвоздиться на крест пригвоздиться на крест. Это должно стать нашим постоянным опытом – отдавать. Мы приобретаем вечную свободу только в Иисусе Христе. Теперь у нас есть, кто снимет с нас груз и возьмет на свои плечи. Это не только груз, что мы считаем грузом, а то, что Бог видит в нас, то, что действительно нам мешает в христианской жизни – это будет каждый день ходить вместе с нами. Иисус будет каждый день ходить вместе с нами. И возьмет на свои плечи действительный груз. Груз, ну неправильно, груз, груз греха. Принеся душе облегчение и мир. Все это может совершить только Спаситель Иисус Христос. Те, которые уже христиане, но все равно живут под непосильным, тяжелым грузом, и хотят из-под него освободиться, крича за помощью Богу, но не умея окончательно довериться Богу, отдать груз. Иногда таковые становятся яростными, озлоблившимися против Бога, ненавидящие даже Бога, обвиняя Его, почему им так трудно. Им надо просто сказать следующие слова «Господи». Мы не умеем освободиться от своих тяжестей. И сегодня желаем наш груз снять и передать тебе Иисус. И даже в случае, когда сомнение вновь охватывает таковых христиан, со мной это часто, им придется вновь доверить Иисусу поднять тяжелый груз на себя. Вновь надо сказать Господу, что опять хочу отдать груз Ему. И так все сначала». Может быть, надо будет повторить 2, 4, 10, а можете и 100 раз. Но это до окончательной победы, когда мы действительно не получим облегчения. Истинная свобода и победа только в руке непоколебимого верующего Исаия 26.3, который решил быть послушными Иисусу Христу на 100%. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос. И не подвергайтесь опять Его рабства. И если мы не знаем, в чем наше рабство, да спросим у Иисуса. Галата 5.1 Здесь Бог дал на, написать цитаты, которые просто освежат наше сердце. Желать жить свято – это наш ответ на Божью любовь. Трудности готовят обычных людей к необычной судьбе. Абба-отче, спасибо себе за да, трудностей. Ибо ты дал нам необычную судьбу. Сознание – это голос души, а страсть – это голос плоти. Истинное смирение и низость духа состоит в умении всегда быть довольным. Не ныть, не, алк, не, не, не говорить негативные вещи, не обвинять, а всегда быть довольным, даже во всех трудностях. С просить прощения. С этим всегда опаздывает предатель». У нас есть власть над штормом, над всеми штормами. Если не впускаем шторм в себя и не поддаемся этим обстоятельствам. А мы передали обстоятельства Богу, Иисусу. Каждому шагу повиновения следует благословение. Мы приближаем Бога через смирение, а отталкиваемся от Бога через гордость. «Все чудеса в мире создаются людьми с отчаянными сердцами» или «Все чудеса в мире создаются отчаянными сердцами людей». Мы поддаемся желаниям нашего эго, ценой нашей души. Запомним это. Она умирает. Искушения обладевают нами, и мы теряем нашу душу. Человек с правильным сердцем просит изменить себя, а не других». Повышение приходит не от людей, а от Бога. Пусть мы не будем искать от людей рукоприскание, а будем искать от Бога Его признание в отношении нас. Истинное покаяние – это не нож, это исцеление. Испытание веры начинается с того момента, когда кончаются наши возможности, и начинается опыт доверия и надежды на Бога. Нам нужно сделать наше сердце домом для Иисуса. Давайте попытаемся все сегодня это сделать. Все, через все то, чему сегодня пытался нас научить Иисус. Аббаочи, аминь Иисус, спасибо тебе за твое слово. Аминь.